Мало кто из бадминтонистов в России в курсе, что в Дагестане есть бадминтон, а между прочим, он там активно развивается. И сегодня я расскажу о моем невероятном путешествии в республику, о судьбоносных знакомствах и красотах Дагестана. Пожалуй, самая амбициозная поездка, которая сломала мой стереотип и, наверное, стереотипы моей супруги и сестры, с которыми мы путешествовали в начале июля. Сперва мы собирались посетить кавказские минеральные воды, заехать им при Эльбрусе, Но, увидев очередную рекламу в Инстаграме Окрасота «А Дагестана, мы решили поехать туда. Переночевав в Грозном, на утро я подумал, что неплохо бы побывать на тренировке Анатолия Ярцева. Ведь по слухам он переехал в Махачкалу и там стал тренером. Так вот, бадминтонисты, мой вам совет, берите с собой форму и ракетки, куда бы вы ни поехали, везде может пригодиться. Связавшись с президентом Федерации Бадминтона Республики Дагестан, Олег Ефимовичем Тумаркиным, с которым мы познакомились на открытии бадминтонного клуба «Монарх» в Москве, я попросил его дать контакты организатору бадминтона в Махачкале. Буквально минут через десять, со мной связался президент федерации Журлах Абдуллахович Ашуев. Он поблагодарил меня за желание осветить бадминтон в Дагестане и связал меня с Анатолием Ярцевым, которому, кстати, большое спасибо за помощь в организации проживания, так как с квартиры, в которой мы хотели остановиться, вышла, так сказать, небольшая накладка. Дорога из грозного Махачкалу могла быть значительно короче, но мы решили поехать через горы, чтобы насладиться красотами Кавказа по пути. Приехали мы только поздно вечером. Заселились в отель, а на утро уже была встреча с Анатолием Ярцевым и Ириной Магомедовой, которые курируют бадминтон в Министерстве спорта. В ходе разговора мы договорились о внеплановой тренировке и интервью с министром спорта республики. И вот так обстоят дела с бадминтом в Дагестане по мнению министра спорта Сажидова Сажид Халила Рахмановича. Добрый день. Сегодня в республике этот вид спорта, можно сказать, как для активного отдыха, так и для любителей, как и для специалистов, спортсменов, развивается таком можно сказать, на уровне. и Есть федерация, которая развивает его, есть люди, которые занимаются, есть привлеченные специалисты, как тренера, которые сегодня здесь развивают этот, республику, этот вид спорта. Сегодня у нас в двух школах, это в селе Негунебе, в Махачкеле, находится секции именно бадминтола, в школах Министерства спорта. Примерно 200 человек, занимается 200 детей занимаются сегодня бадмитоном. И в таком формате развитие республики идет. А, ну, на сегодняшний день мы проводим чемпионат республики по бадмитону. У нас есть несколько а, турниров республиканских, которые мы проводим. Естественно, мы участвуем а, в всероссийских соревнованиях, каких-то спартакиадах, студенческих спартакиадах. Я думаю, это такое начало. И... Мы и эти турниры, проводимые в республике, будем все увеличивать в том плане, что мы знаем каждый спортсмен должен свою долю той или мере подготовности проявлять и показывать на соревнованиях. Мы заинтересованы проводить здесь всероссийские, даже международные турниры по бадминтону. в принципе у нас для этого инфраструктура есть, понимание есть и самое главное, правильно спланировать и эти турниры и проводить здесь. Это даст дополнительный торчок развития бадминтона нашей республики и, естественно, поднимет уровень наших спортсменов. Насколько я знаю, в некоторых регионах России бадминтон внесли в школьное расписание как третье, третье занятие. Как я знаю, есть регионы, где уже ввели такую программу, школу, бадминтон, урок бадминтона в школе. Поэтому, насколько она вживется, посмотрим школьную программу. Наше дело пробовать, делать, стараться. Исход, результат, история, время покажет. Как видно из интервью, бадминтон в Дагестане начинает возрождаться. И Министерство спорта республики всячески этому содействует. На следующий день мы посетили Дербент. Город, которому больше 2000 лет. Очень понравилась знаменитая Дербенская крепость, набережная и городской пляж. Видно, что город все больше тратит средств на развитие туризма. Появляются интересные объекты и притягательные места. Помните репортажи по телевизору о том, что в Дагестане выпала месячная норма осадков и все затопило? Так вот, мы попали под этот дождик. Махачкала резко встала в пробках, автомобили глохли на городских реках, а мы уже не обращали никакого внимания на мокрую одежду и обувь. Но тем не менее, в этот вечер тренировка все же состоялась. Прекрасный зал на 6 кортов, хорошее освещение и покрытие, и конечно же удовольствие играть против мастера спорта международного класса. Кстати, кто будет в Махачкале, без проблем может записаться на тренировку к Анатолию. Контакт будет в описании к этому ролику. На утро следующего дня стало понятно, что былого солнца уже не будет. Небо завлакли тучи после ливня. Посмотреть Сулакский каньон, который был в нашей программе, не представляется возможным. И мы уже решили продолжить наше путешествие на Кавказских минеральных водах. Как тут со мной связывается Ширулах Абдуллахович, который прилетел в Махачкалу, и через буквально минут 20 мы уже с ним завтракаем в кафе здания Министерства спорта. Кто еще, как не коренной дагестанец, может показать красоты республики? И мы, недолго думая, решили поехать в горные районы Дагестана. Первая остановкой было село Кумух, которое долгие столетия было столицей всего Кавказа. Встретившись с заместителем главы администрации Лакского района Максудовым Максут Исуповичем, мы узнали, что в селе есть универсальный спортивный зал и все условия для организации секции бадминтона. И теперь бадминтон в Лакском районе Дагестана обязательно появится в ближайшее время. Вечером мы добрались до села Гунип, которая находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. И оказывается, что у Федерации Бадминтона и у Министерства Спорта Республики уже есть планы по развитию бадминтона, как в этом прекрасном высокогорном селе, так и во всем Дагестане. Дорогие друзья, сегодня у нас в Дагестане бадминтон развивается динамично и поступательно, благодаря тому, что уже нас услышали в Минспорте Дагестана, в Минспорте России, нам, э, наша федерация самая молодая э, Российской Федерации. Тем не менее, мы уже стараемся, чтобы нас заметили. Э, мы участвуем уже в спартакиадах разных. Э, проводили чемпионат Дагестана. Мы будем развивать бадминтон не только в Махачкале. Это бадминтон не Махачкалы. Это бадминтон республики Дагестан. Во всех районах Дагестана. Во всех городах Дагестана. Во всех горных районах труднодоступных районах будет развиваться бадминтон. Мы пришли не для галочки. Мы хотим, чтобы играли этот полезный вид спорта. Благодаря э, тренеру сейчас, который развивает бадминтон в Дагестане, Анатолий Дмитриевичу Ярцев, мастер спорта международного класса, своей техникой он удивляет иногда вот, даже вот, действующих бадминтонистов Дагестана, потому что это технически очень сложный вид спорта. И надеемся, что мы в ближайшее время откроем секции бадминтона в городах и районных центрах. Поэтому хочу поблагодарить, безусловно, за особую поддержку министра спорта Саджид Рахмоновича, за его вот этот вот энергичный подход в развитии бадминтона. И надеемся, что он и сам будет играть. Пока человек сам сам не почувствует валан, ракетку, он трудно понимает бадминтон. Как только он возьмет ракетку и валан, он будет заниматься. Мы хотим, Развить этот очень полезный для здоровья вид спорта, для того, чтобы каждый из нас мог раскрыть свой внутренний потенциал через бадминтон. Вокруг нас вообще собралась очень серьезная железобетонная команда. Мы только благодаря этой команде должны победить. Спасибо. Такой вот оказалась наша поездка, которая изначально должна была быть экскурсионной. А в итоге, я надеюсь, она повлияет и толкнет развитие бадминтона в республике Дагестан, куда бы мне хотелось еще не раз вернуться. Будущий чемпион. Вот с таких лет надо уже приучить к любви бадминтон, Как азиаты наши, японцы, корейцы. Китайцы как делают? Вот так дают валам. Вот я сейчас даю ему вот этот мячик. Вот, вот привит надо любовь. вы вот не понимаем. А он понимает, что сейчас взял руки. Поэтому вот, вот, это не случайное его появление в кадре. Я считаю, что именно с таких лет надо приучить его к спорту.